Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о трендах в строительной индустрии. А в частности, это плоские кровли, эксплуатируемые кровли, э, всевозможный там, черный цвет фасада. В общем, то, что навязывают маркетологи. Смотрите, как красиво, смотрите, как здорово. Я скажу сразу, что любой дом, помимо всей этой красоты, нужно еще будет эксплуатировать. И поэтому мое мнение такое, что если дом он красивый, но не функциональный, то вот эта нафиг красота не нужна никому. Соответственно, если вы делаете осознанные выборы, вы знаете, вы когда делаете окна в пол, которые э, вам там ну, будет дискомфортно их мыть и так далее, и тем более как люди относятся по-разному, кому-то грязные окна нормально, а кто-то будет ходить, но ему это не нравится. И, соответственно, у меня есть знакомые те, которые по незнанию своему приобрели дом, который, э, ну, в большом процентном соотношении находится, ну, состоит из стекла. Соответственно, и там женщина, она вот каждой капельки, и все, ее это раздражает. А возраст, ребят, ну это нужно, ну, как бы удовольствие она перестала получать. То есть балкон большой есть вокруг всех окон, скажем так. Поэтому второй этаж, она без проблем, она говорит, хорошо, что есть этот балкон. Этот балкон нафиг не нужен вообще в частном доме, но, говорит, в данном случае мне хорошо, я, по крайней мере, помыть могу удобно то вот как раз-таки внутри, где второй свет, там уже все. Человек в возрасте, на пенсии, и лезть на стремянку, либо приобретать ради этого леса, ну, это тоже такое себе мероприятие. Но вот когда человек осознанно знает, что вот придется делать так, ты столкнешься с этим, с этим и с этим, и он делает этот осознанный выбор, то ради бога я согласен, да, это как бы осознанный выбор. Вот я как раз-таки против только лишь навязанного мнения, о котором вы не знаете. Вы не можете, ну, скажем так, вы это все узнаете только в процессе эксплуатации. Соответственно, как бы мода это ну, такая вещь, которая приходит и уходит, а все же последствия какие-то остаются. И вот как раз-таки решения, такие как вот, классно! Я наблюдаю, финны то же самое делают, также ведутся, также, ну, все ничего. Ничего, ничем, нигде не отличается, я бы так сказал. Соответственно, если человек делает свои спальни ну, за кроватью, сзади, за спинкой, ну, якобы тут для него и для нее есть отдельные ниши, где будут ну, храниться как бы, ну, а гардероб, но без двери. Так вот, как раз-таки, если человек никогда не пользовался гардеробом без двери, то он понимает прекрасно, точнее, он не может понять, что как будет пыль садиться на эти вещи и так далее то есть в моей жизни то же самое происходит у нас в доме да, который за моей спиной есть гардероб гардеробная комната там все открыто то есть заходишь и можно ну, по полкам разложить скажем так Но вот что супруга сказала высказала свою фен она, она не хочет такой вариант использовать потому что на практике получается так что все что висит на плечиках все это ну как бы как порядок как удобство да классно но это пылиться. И пыль садится. То есть, когда в закрытых дверцах, ну, шкаф с закрытыми дверцами, то пыли значительно меньше попадает. Соответственно, это, понимаете, вот комфорт и дискомфорт. Как это эксплуатация? Поэтому жена сказала, что если ты будешь мне делать такую комнату, то сделай ее, пожалуйста, мне с закрытыми дверцами, чтобы все шкафы закрывались отдельно. Вот и все. Соответственно, тот человек, который делает открытый, вот если он понимает о том, что пыль будет садиться, то я согласен, это осознанный выбор. Если он просто это увидел в журнале, в картинках каких-то, и сделал себе так, а потом узнает, что блин, а вот зря так сделал, вот, потому что будет проблема. Это вот неосознанный выбор, это навязанная ну, кем-то история. Я бы это так сказал. Все, что касается черного цвета на фасадах. Неважно, как это смотрится и так далее. То есть черный цвет все прекрасно понимают, что он притягивает больше всего солнечных лучей. И на самом деле все, что самое разрушительное, это как раз таки и является солнышком нашим. Которое нам дает и жизнь, оно также и губит все остальное. И это касается всего, это многих вещей. Плоские кровли, для плоских кровли я сделаю отдельное видео. Там эксплуатируемые кровли, то же самое. Где-то кто-то что-то увидел, кто-то что-то сказал, но опять же... Если люди пожили, вот, вот вы возьмите и поживите, снимите, арендуйте, ну, где-то такой вариант, там, с плоской кровлей, с эксплуатируемой кровлей. И все это сделать, тем более вы все равно смотрите на западные источники информации, там, или картинки, как они делают, и что вы получаете. Здесь, чтобы сделать что-то, ну, скажем, решение есть для всего, никто ничего не говорит, можно сделать все, все что угодно, вопрос цены будет. В первую очередь но вот как раз таки если здесь что-то пойти в каком-то направлении то там уже будут законодательно работать другие схемы там пожарная безопасность нагрузки А что если а как поступить то есть где будет выход то есть у нас делать полностью все стекла которые не открываются не открывные и где вы получите где будет противопожарный выход если вы рекламируете показываете э, вам Говорят, смотрите, о, классно, фасад из стекла, смотрите, можно кирпички дать, все безопасно, все классно. А когда пожар, что делать? Если у вас там нет двери на этом фасаде и у вас такие стекла стоят, это то же самое, что и решетки. Когда семьи сгорают в таких домах, это капец какой-то. Ребят, очень много функций, предназначений нужно понимать и разбираться. Поэтому все, что говорят, кто говорят, я там проектировщик, да, или что там, да я вот посмотрю проектировку, какую-то планировку у кого-то и стырю. Ну, стыришь ты хорошо, но ты только внешний вид поймешь, а идеи, сути, принципы для этого вообще очень сложно догнать, скажем так. Поэтому не надо пытаться э, делать самостоятельно ну, какие-то вещи. Человек-проектировщик это тратит время на... На свое образование, там 4-5 лет, плюс он 4-5 лет опять устраивается на работу, потому что, закончив обучение, он не является проектировщиком, кому он нужен. Он устраивается куда-то на работу, там под контролем, под чем то находится и так далее. И все это переходит, для этого нужно большое количество времени а просто взять карандаш в руки или освоить какую-то программу, вы не являетесь никаким образом проектировщиком. Вы можете в лучшем случае скопировать э, всю планировку, тем более вы там начнете уникально нарезать, что вот, а так или не так. И вот как раз-таки Николай Чупахин, да, который строил свой дом, и он там с самого, скажем, начала моего канала практически, он там консультировался и так далее, да, и мы с ним общаемся. Соответственно, он э, взял полностью... Он молодец, вот я могу похвалить, он скопировал полностью очень простой финский проект. Взял, то есть внешние параметры, то есть сама по себе конструкция, она простая. Он не отошел там от каких-то принципов, но поменял одну дверь, то есть расположение двери в одной комнате. Соответственно, сейчас вот мы с ним разговаривали, да, и он говорит, что, блин, вот не нужно было вообще ничего менять, потому что сделал хуже, а не лучше. И только узнал уже потом по истечению э, времени эксплуатации. Это во многих вещах таким образом все и происходит. И поэтому, если вам кто-то говорит, что «Ой, классно, смотри, как вот, ну, там что-то вот просто обалденное, да, прибалтывают», задайте сразу, сразу же задайте вопрос «Хорошо, вот это классно, а что есть у этого решения, какие негативные стороны?» Потому что есть всегда в любом... У любой медали есть две стороны. Есть что-то вот, ой, классное, вау, здорово. Но есть также какая-то обратная сторона медали. Не бывает по-другому. Поэтому спрашивайте, если вам э, тот человек, который предлагает что-либо, говорит, не может, точнее, назвать ни одного негативного фактора да, или последствий, с чем вы столкнетесь в режиме эксплуатации, то тогда, в принципе, ну, я думаю, что э, задумайтесь несколько раз, прежде чем принять такое решение. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.